Всех приветствую на канале Техорбита и в этом видео обзор токовых клещей. Токовые клещи называются Win Apex и в данном случае модель 8203. Ссылку, конечно же, оставлю в описании под видео. Но при выборе, имейте в виду, там два варианта 8202 и 8203, клещи 8202 не умеют измерять постоянный ток. Так что при выборе будьте внимательны. Комплектация у нас сама вот такая красочная коробка с кучей надписей на понятном китайском языке. Далее у нас идет футляр, в котором и находятся токовые клещи. Также инструкция на английском языке. Открываем футляр. И в футляре видим сами токовые клещи, термопару и щупы со всеми заглушками и наконечниками. Щупы на первый взгляд очень хорошие, провода очень мягкие. Сами токовые клещи размером около 18 сантиметров в длину и 6 сантиметров в ширину. Чтобы габариты были более понятны, вот так клещи смотрятся на фоне других мультиметров и в качестве эталонного размера спичечный коробок. В конструкции токовых клещей мы видим сами клещи, переключатель режимов, три кнопки. И дисплей размерами 2,5 на 3,5 сантиметра. Ниже идут два разъема для подключения щупов и термопары. На обратной стороне мы видим отделение для элементов питания. Сюда устанавливаются две батарейки форматом 3А, то есть мизинчиковые. И также на этой стороне клещи оснастили небольшим фонариком. Вообще, данные токовые клещи приобретались с целью бесконтактного измерения токов пуска и токов зарядки в авто. Но кроме этого, у этих токовых клещей в наборе такой функционал, что позавидуют даже некоторые мультиметры. Давайте разберемся с функционалом и проверим те функции, которые есть возможность проверить. Токовые клещи очень удобно лежат в руке, под пальцем курок разжимания клещей и также переключение режимов. На самом переключателе режимов Находится 9 положений вместе с режимом выключения. Красная кнопка служит для переключения дополнительных режимов, которые изображены желтым цветом. Первое положение переключателя – это измерение переменного тока до 1000 вольт. Второе положение – измерение постоянного тока, также до 1000 вольт. Третье положение – это измерение сопротивления. И также в этом режиме, видите вот желтые значки, красной кнопкой переключаем дополнительные режимы. По умолчанию включается измерение сопротивления, далее проверка светодиодов, прозвонка цепей и четвертый режим измерения емкости конденсаторов. Следующий режим, в нем у нас частота мер и второй режим измерение скважинности. Следующий режим... Измерение температуры при помощи термопары. Далее. Генератор прямоугольного сигнала. Частоты от 50 Гц до 5 кГц. Следующий режим. Бесконтактное детектирование напряжения. И последний режим. Замер постоянного и переменного тока непосредственно самими клещами. Также. Красная кнопка при удержании активирует подсветку экрана на 15 секунд. Средняя кнопка переключает десятичную точку и при удержании активирует режим относительных измерений. И третья кнопка при нажатии фиксирует показания и при удержании включает фонарик на задней панели. Ну а теперь давайте проведем проверку измерений данными токовыми клещами. Но я предупреждаю, я не смогу проверить все функции, так как, например, генератор прямоугольного сигнала для этого нужен осциллограф, а у меня его пока до сих пор нет. Ну что сможем, то проверим. Измеряем переменное напряжение от сети. Видим то, что напряжение нестабильное, но по сравнению с обычным мультиметром показания в принципе практически одинаковые. Есть небольшая погрешность, но это скорее всего Погрешность вот этого мультиметра хотя иногда показания совпадают пробуем замерять постоянное напряжение я выставил 12 вольт вот напряжение на блоке питания видим то что токовые клещи практически одинаково показывают с показаниями на блоке питания на самом блоке питания вольт у меня откалиброван так что показывает даже поточнее чем вот этот мультиметр следующим режимом пробуем замерять сопротивление на 10 кОм и на 270 Ом. Причем обратите внимание, то, что токовые клещи все замеряют в автоматическом режиме. Измеряем сопротивление на 10 кОм. Видим то, что практически ровно 10 кОм. И следом измеряем резисторы на 270 Ом. Видим, что да, практически 270 Ом. Погрешность на 1,4 Ом. Переключаем подрежим и пробуем прозвонить два разных светодиода, 3-миллиметровый и 5-миллиметровый. И не будет лишним сказать то, что прозвон светодиодов токовые клещи производят в районе 4 вольт, что в принципе достаточно для любых обычных светодиодов. Начнем с 5-миллиметрового. Прозваниваем красный светодиод. Видим, светодиод светится, и на токовых клещах показывает падение напряжения на светодиоде. Что очень удобно: берем диод поменьше 3-м прозвонка и видим также падение напряжения и то, что у нас светодиод исправный. Далее переключаем следующий подрежим и попадаем в режим прозвонку цепей. При замыкании Щупов мы должны услышать сигнал. То, что прибор нам сообщает, что цепь замкнута. И, кстати, прошу заметить то, что при прикосновении щупов и сигналом нету задержки. Срабатывает очень четко. Для сравнения, вот на этом мультиметре при прозвонке цепей мы видим четкую задержку в сигнале. Что очень неудобно, когда прозваниваешь цепь с плохими контактами. И следующий подрежим у нас измерение емкости конденсаторов. Но для начала проверим данные конденсаторы тестером радиодеталей. Кто не знаком еще с тестером радиодеталей, ссылку на обзор на изготовление вот такого вот самодельного корпуса оставлю в описании. Проверяем конденсатор на 1000 микрофарад. Видим то, что оставшаяся емкость 920 микрофарад. Конденсатор не новый и, конечно, уже какое-то количество емкости потеряно. Подключили конденсатор на 2200 микрофарад. Проверяем. Видим оставшаяся емкость конденсатора 2001 микрофарад. Теперь проверим эти конденсаторы токовыми клещами. Пробуем сначала проверять конденсатор на 1000 микрофарад. Как видим, практически 1000 микрофарад. Конденсатор, в принципе, вполне себе еще рабочий, но уже потерял какую-то небольшую часть емкости. Далее проверяем конденсатор на 2200 микрофарад. Видим, что этот конденсатор также уже растерял часть своей емкости. Но, в принципе, 2000 микрофарад в нем еще есть. И при помощи Arduino давайте проверим следующую функцию. Частота мер и измеритель скважинности. Пока у нас включен частота мер. На Arduino загружен простой скетч управления ШИМ-сигналом при помощи переменного резистора. Загружаем Arduino. Теперь будем выкручивать переменный резистор и смотрим на показания токовых клещей. А также шим-сигнал отображается на дисплее. Видим то, что частота шим-сигнала 490 Гц. Далее убавим шим-сигнал и переключимся на подрежим измеритель скважности. Также выкручиваем переменный резистор. И видим, что измеритель скважинности у нас также исправно работает. Переходим на следующий режим, измерение температуры. Отсоединяем щупы и подключаем термопару. Пробуем делать замеры температуры и попробуем сначала нагреть термопару руками. Как видим, очень быстро реагирует. При помощи пальцев получилось нагреть до температуры 33 градуса. Теперь пробуем, остужаем в холодной воде. Обычная холодная вода из-под крана. Видимо, очень быстро реагирует, и температура моментально сбрасывается. Термопара работает отлично, в принципе, никаких нареканий нет. Следующий режим, генератор прямоугольного сигнала, вот именно у меня его проверить нет возможности, так как я уже сказал, то что у меня нет осциллографа. И следующий режим у нас, режим бесконтактного детектирования напряжения. Я взял подключенный к сети удлинитель, и попробуем приближать к нему наши токовые клещи. Заметьте то, что к удлинителю не подключены источники потребления энергии. Расстояние примерно от клещей до провода сейчас сантиметров около 30. И начинаем приближать клещи ближе к источнику излучения. Видим, клещи начинают сигнализировать по принципу миноискателя: Чем ближе мы будем подносить к источнику излучения, токовые клещи, тем чаще начнет становиться сигнал и на дисплее будут заполняться вот такие вот полоски. Немножко отодвинул я подальше, назад. Начинаем подносить. Как можно заметить, довольно на, на приличном расстоянии клещи реагируют на источник излучения. Можем видеть то, что на расстоянии 17 сантиметров клещи улавливают излучение от источника напряжения. И последний режим, который мы можем с вами проверить, это режим измерения тока непосредственно самими клещами. Для этого мы сейчас возьмем вот такую автомобильную лампу, подключим ее к блоку питания. Видим, на блоке питания показывает нам 3,1 ампера. Одеваем токовые клещи. И также на клещах можем наблюдать точно такое же потребление тока в 3,1 ампера. Сразу предупрежу, то, что при помощи щупов не предусмотрено измерять силу тока только при помощи самих клещей. Также в руководстве по эксплуатации вы можете посмотреть в табличках диапазоны измерений всех показаний. К примеру, постоянный и переменный ток при измерении до 60 ампер имеет погрешность в 0,01. При измерениях выше до 600 ампер имеет погрешность до 0,1 и также указано то что общая погрешность составляет два с половиной процента и то же самое в табличках прописано по измерению остальных показаний а я напомню что брал эти токовые клещи для измерения пусковых токов и токов зарядки в авто в принципе мне такие функции как частота мир и генератор прямоугольного сигнала, ну, по крайней мере, пока они мне не нужны. Ну, в остальном, в принципе, все остальные функции, вольтметры, измерители сопротивлений, прозвонка, в принципе, это все ходовые функции, которые будут полезны в повседневной жизни радиолюбителя. Ссылку на покупку найдете, как всегда, в описании под видео. Ну, только напомню то, что это модель 8203, она умеет измерять силу тока постоянного напряжения. Там же рядом есть модель 8202. Она измеряет силу тока только переменного напряжения. Имейте в виду при выборе. Еще в дополнение, о чем забыл сказать, при измерении переменного тока мы также можем при помощи дополнительной функции измерить частоту. Как мы знаем, в наших розетках 50 Гц. Нажимаем, включаем дополнительную функцию и видим практически 50 Гц.